Подключено, да, мы в прямом эфире. Всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, кто откуда, кто из какого города. Мы сегодня поговорим о наболевшей для многих теме ковид и последствиях ковида, потому что это на самом деле очень сложная тема, которая как бы для многих сейчас... Идет проблема, чем лечить, чем восстанавливать и как. Потому что кто-то уже переболел, кто-то может даже еще и не подозревает о том, что болел. И даже не думает об этом, потому что кто-то сдавал анализы, кто-то не сдавал. Вообще, как, как у кого какая была ситуация, поделитесь, пожалуйста. Потому что здесь важно понимать, у кого был ковид, у кого нет, у кого только подозрение. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Мы их читаем, мы смотрим. И здесь сейчас очень важно посмотреть, кто у, нас, кто у нас с чем, с какими проблемами. Все подключено, Игорь. Сейчас, еще минутку. Так, я вижу, сегодня Липецк, Москва, Воронеж ростов всем добрый вечер так напишите пожалуйста у кого какая ситуация была с хавидом у кого был подтвержденный у кого не подтвержденный потому что я болела в октябре прямо с начала октября у меня на тот момент было более 50 знакомых которые заболели у которых была одинаковая симптоматика но по всем анализам, из более чем 50 человек только у Тиммерых был подтвержденный ковид. Так, мы в полном эфире, да? Даже... Не знаю, Юля, Юля, пос, посмотрите, меня видно? Да, да, все отлично. Юля, да, вы... смотри, я писать не буду, тогда быстро скажу. в полном эфире уже, Наталья, мы уже да, вещаем. Mm -hmm. Мы так попозже напишите девочки пожалуйста кто-нибудь в чате все видно все слышно начинайте пожалуйста все так мы сегодня говорим о последствиях от ковида 19 как восстановиться потому что проблем довольно-таки много чаще всего поражаются какие системы это сердечно-сосудистые нервные репродуктивные выделительные полно-двигательные докринные то есть все у нас проражается все. Чем мы можем помочь организму? Так, сейчас, Чем мы можем помочь и что нам необходимо? Посмотрите, пожалуйста. Вот если у вас после перенесенного ковида, или вы еще не знаете, было это ковид или нет, но появились вот такие какие-то состояния, которых раньше не было. Есть ли у вас что-то из перечисленного? Потеря вкуса, потому что довольно-таки часто, мало того, что это была потеря вкуса и потеря обоняния во время, но это было еще и через 2-3 месяца, у некоторых до сих пор не вернулось. Выпадение волос это актуальная тема для очень многих. Причем мало того выпадения это еще и лапеция, это когда вместо волос появляются прям дырки на голове, который без волос, чистая кожа, сильный упадок сил, одышка, нарушение сна. Проблем много. Напишите, пожалуйста, какие проблемы у вас наблюдаются в данный момент. тышка упадок, символы, народ пишет. Угу. Я только не вижу ничего. Где бы мне посмотреть, потому что... Угу. Так, Орел, Тамбов, Москва, Латвия, Рига, Венспилс, Липецк, Воронеж. Всем добрый вечер. Так, подтвержден. У кого был ковид, подтвержден, у кого не подтвержден, подскажите, пожалуйста. Потому что очень много было таких вариантов, когда сдали анализы и он был не подтвержден. И многие до сих пор думают, что у них ковида не было. Я могу сказать, что вот у нас более чем 50 человек и только 7 подтвержденных симптоматика одна и та же у всех. Поэтому здесь, вообще, как бы, вопрос немножко. Немножко в том, где, где мы сдаем, как, но мы сейчас не об этом. Мы о том, как восстановиться после ковида. Какие у вас, посмотрите, пожалуйста, что из этого у вас появилось после ковида, то, чего раньше не было. Так, я нашла, где я буду смотреть. Из тех, кто переболел. Я ничего не вижу, Игорь. Есть где-нибудь? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот из перечисленного, какие проблемы? Потому что из тех, кто у меня спрашивал, консультировался, очень многих проблем гинекологического характера, то есть появились полипы, кисты постоянное першение в горле, нарушение сна, одышка очень сильно. Но некоторые моменты из этого были и у меня. На данный момент они уже гораздо легче. Температурные колебания, вы знаете, у многих более трех месяцев субфибральная температура. То есть воспалительный процесс в организме. Как с этим бороться и что делать, мы об этом сейчас попозже поговорим. Вот пишут сердцебиение, ритмия, зрение. Падает, угу. усталость, вершение в горле постоянное. Угу. Вот очень часто, это около 20% процентов это то, что подтверждено в мире, искажение запаха и вкуса. Это прямо стоит, вот знаете, у кого-то запах сигарет постоянно сопровождается, запах какого-то химической гарри, поэтому вот это, эта проблема, она стоит довольно-таки часто. Вот если вы сейчас посмотрите, если у вас что-то из этого есть, появилось именно после того, как вы перенесли, даже если вы бессимптомно ковид перенесли, эта проблема, ее нужно решать, в любом случае не оставлять на потом. И давайте посмотрим, чем, мы, чем вы восстанавливаетесь, что у вас есть. То есть вы пропиваете таблетки, это из аптеки, то, что доктор вам прописал, для восстановления. Вы используете траволечение, гомеопатию. Проставьте, пожалуйста, в комментариях вот цифры, либо одну, либо несколько, то, что вы используете. Все, что прочитали в интернет, чатах, группах и так далее. Хаотично употребляете бады. То есть э, прочитали одно, там, сегодня магний, завтра цинк и, и так далее. То есть нет конкретной системы. Само восстановится, то есть мы ничего не пьем, мы ждем, что оно само восстановится рано или поздно. И все будет отлично. И какой-то у вас есть свой вариант. Что я где-то прочитала, зачем использовать маски. Мы приходим домой. Наливаем водки и дышим всей семьей. Поэтому водку сейчас уже употребляют тоже по-разному. Кто-то пьет, кто-то нюхает. Поэтому, возможно, у вас есть свой вариант. Что используете вы? Поделитесь, пожалуйста. Цифры прямо, прямо напишите, какие методы восстановления используете вы. Так, а кто у нас в чате поделитесь пожалуйста чем вы восстанавливаете ваши цифры потому что у нас есть те кто уже перенесли свой вариант свой вариант из серии водку нюхаем Нет. более есть что-нибудь Игорь, Игорь, есть у нас комментарии? Нет, никто ничем не лечится. Вообще даже вот не. Сегодня Водка все только. здоровы, никто не... Только одной водкой. В общем, свой вариант у всех, да? Плюс пятый, само восстановится. Так, и э, ответьте, пожалуйста, есть ли у вас система для полного восстановления? То есть, если у вас контроль изменений, что, что происходит в вашем организме, вы постоянно... Э, для себя фиксируйте все, сдаете анализы, постоянные контроль у вас есть, и идет ли у вас, ведет ли вас индивидуальный специалист по всем вашим проблемам, может ли в любой момент бесплатно вас проконсультировать, подсказать, и что необходимо сделать. Так вот, ароматерапия, фитопрепараты, вивасан, дыхательная гимнастика, йога, ходьба, отлично, у вас прям целый комплекс. Прям отлично, Наталья. Угу. Вижу, Ольга Васильевна. Песни поют тоже отлично. Контроль без анализов. Постоянный контроль, ходьба. Угу. Ну, я уже понимаю, какой постоянный контроль, потому что можно сдавать анализы, можно следить за своим здоровьем несколько другим вариантом. Так, кто на что использует? Вы знаете, очень частые вопросы такие, не помогают таблетки, побочка от таблеток, что делать? Потому что побочка иногда выше, чем само лечение может быть. Не вижу улучшения, что выбрать? Антибиотики противовирусные, чем помочь не навредить? И так, что может нам помочь на самом деле? Можно составить карту здоровья. Для этого есть у нас такой волшебный препарат, аппарат «Биопульсар» немецкий. Он фиксирует все результаты изначально, изменения в течение всего периода, и вы контролируете. То есть у вас идет контроль всего. Можно расписать индивидуально карту здоровья для восстановления организма на полгода или на год, это составляется индивидуально, и постоянный бесплатный контроль и помощь специалиста, общение с врачами, поддержка 24 на 7. Так, сейчас есть система, контроль на биопульсах, кровь моча ежемесячно, КТ через 4 месяца. Отлично, далее да, да у вас прям полный, полный контроль. Все, все у вас полностью. Я сдавала тоже полный анализы, кроме КТ. Отличные вообще. Все отлично, но по состоянию как бы, знаете, остав... хотелось бы гораздо лучше. Но было... было не настолько хорошо. Давайте вот я вкратце расскажу о том, что было у меня, потому что я переболела в октябре, это было потеря обоняния на пятый день. Мы На это обратила внимание только потом. И начала сразу же использовать все из вивасан. То есть это экстрагрейфрутовых косточек, чтобы не было воспалительного процесса. Это были для иммунитета, это было для снятия интоксикации артишок и для печени. Плюс у меня были неприятные ощущения в области почек печени сразу началась, с первых дней как бы я вообще думала, что проблема оттуда какая-то началась, я только на пятый день поняла, что это ковид, хотя анализы не показали ничего, был тест отрицательный, поэтому э, очень многие переживают насчет того, что анализ не показывает. Если вам нужно увидеть конкретный анализ, вы можете сдать кровь, там уже будет более ясная картина. А вообще сейчас вот э, очень многих это может и не коснуться, но можно предотвратить. Каким образом? Это стимуляция иммунитета, это полоскание и тот же грейпфрут. Он всегда может помочь. Поэтому не забывайте о том, что можно заниматься своим здоровьем именно правильно, грамотно. Так. По биопульсару это волшебный наш препарат который рассказывает о нашем здоровье все вы вложите ручку биопульсар можно будет использовать в любом городе где вы живете это я вам сейчас попозже покажу где можно будет оставить заявку и с вами специалист свяжется и расскажет вам более подробно но карта здоровья это тот инструмент который поможет вам восстановиться полностью. И здесь вам не нужно будет, знаете, что-то непонятно, хаотично употреблять и не понимать, откуда вам и что, для чего. Здесь разработанная полностью врачами программа по восстановлению организма. И вы используете то, что необходимо в определенных дозировках. Тем более вы сейчас увидите, и услышите людей, которые пережили ковид, которые вышли оттуда легко, в прекрасном состоянии сейчас, прекрасно себя чувствуют. Субфибральной температуры нет уже давным-давно, то есть она была в течение 1 двух недель максимум, и лечились только на тот момент не аптекой, а только вивасаном Система восстановления здоровья, конечно, в себя включает полный комплекс. То есть... Ну, это вот знаете, избавиться от вредных привычек, это прямо идеальный вариант, если возможно. Навряд ли кто-то бросит ради этого пить и курить. Хотя бы будете иногда использовать, да, знаете, знать, что меньше можно выпить и меньше покурить, это тоже будет для вас лучше. Кто-то уже бросил курить, это тоже определенный шаг определенный плюс после ковида, поэтому, знаете, это небольшой такой звоночек, возможно который даст вам какой-то пинок для того, чтобы начать заниматься здоровым образом жизни. Физические нагрузки, они, естественно, необходимы, потому что у многих уже началась гиподинамия. Во время пандемии все, все сидели, все боялись куда-то. Сейчас уже выходите, разминайтесь. Весна, душа, душа живет другой жизнью, поэтому выходите, дышите воздухом. Занимайтесь дыхательными упражнениями, это очень важно. Регулировать нужно питание, воду и, конечно, очистка организма. Она необходима. Нужно выводить шлаки и интоксикацию из организма. И, естественно, напитать свой организм полезной микробиотой. Это наш кишечник, наш иммунитет микроэлементами, витаминами, минералами, чтобы организм мог вообще бороться со всеми, вирусами и смог это спокойно перенести. Так, теперь как можно получить карту здоровья? Для меня лично у многих возникает такой вопрос, что мне нужно сделать? Это необходимо вам заполнить заявку. Сейчас секунду. Так. Если вы сейчас смотрите нас в соцсетях, ставьте лайки. Не забывайте, пишите свои комментарии, вопросы, потому что у вас сейчас есть исключительный вариант проконсультироваться, бесплатно узнать все свои вопросы, которые вас беспокоят. Итак, если вы нас смотрите по ссылке вот на этом сайте, вы под видео видите вот такую анкету, где вы можете заполнить форму, фамилия, имя, отчество, Номер телефона плюс 7900 и далее указать, какими вы мессенджерами пользуетесь, имя, отчество и электронная почта. Здесь мы ставим галочку и нажмите «Отправить». Мы получаем вашу анкету и с вами свяжется специалист, который сможет вам подсказать все, что необходимо для восстановления и как составить карту здоровья. Так, сейчас скажите мне, пожалуйста, Игорь, там, сколько у нас на данный момент людей, и что мы можем... Так, вот меня интересуют вопросы вот эти. Что у кого появилось? У кого какие есть именно симптомы после ковида, которых не было ранее? По выпадению волос очень много вопросов было, мы сейчас к этому перейдем, потому что это подтверждено на мировых симпозиумах, которые проходили уже в этом году. Последствия ковида, которых отнесли также, как и потеря обонения и выпадение волос, это основные симптомы. Какие причины? Причины выпадения волос при ковиде – это вот вообще высокая температура, выше 38 градусов, волосы и так выпадали, если вы на это обращали внимание. Но так как идет интоксикация, используются антибиотики, волосы выпадают не 10%, а даже до 30-40%. То есть у людей появилась аллопеция. Аллопеция – это кожа без волос на голове, это вот 5-рублевые вот такие дырки на голове, у некоторых даже больше, их реально можно избежать. Для этого не обязательно делать мезотерапию в голову, у нас есть шикарные препараты, которые великолепно работают, и уже у меня лично было несколько человек, у которых холерпсия ушла. Я успела, так как начиталась до того, как что волосы можно потерять, у меня они были еще длиннее, поэтому было актуально. Я начала использовать шампунь, меглиарин и спрей со спиртом еще во время заболевания. Но первые две недели, естественно, там было не до этого, но потом я использовала именно спирт, спрей со спиртом и шампунь, меглиарин. То, что у меня уже было под рукой, как профилактику. И вот у нас есть прекрасная дама, которая использовала тоже Спрей. Вот у нас еще великолепные есть ампулы, капсулы, трикокс и капсулы для волос. Вот тоже подскажите, пожалуйста, Татьяна, что использовали вы? Потому что у вас тоже, я знаю, великолепные результаты были. Да. Так. Видно кран мой? Да. Добрый вечер. Я переболела... В ноябре, в отличие от Юли, я про волосы совершенно не думала и не предполагала, что волосы у меня могут выпадать. Сейчас я немножечко поварю с вами, потом я вернусь к этому слайду. У меня 10 дней была температура 38,6. Какие там волосы? Но знаете, что было интересно? То, что люди говорили, очень сильная слабость, очень сильной слабости даже при такой температуре я не чувствовала. Я это отношу к тому, что у меня составлена личная карта здоровья. Весна, осень, лето, зима, определенные витамины, определенную капсулированную продукцию принимаю. В принципе, я отнесла это к этому. Но не ходила, я как-то не делала. Но была уверена вообще-то, что это у меня был ковид. Почему? Пропало обоняние, пропало восприятие вкуса. Чтобы в рот не взяла, вот вата, во рту вата. Все, больше ничего. Не чувствуешь больше ничего. Вот. Это было у меня и обоняние, и вкус. Это три дня. Постоянно, конечно самое главное, что в этом в этом случае не допустить осложнения он вирус, но ну, вирус и вирус мы знаем, как с вирусом работать, как с ним бороться, скажем так, да, в кавычках, и не допустить осложнений. Воспаление легких это уже осложнение. Так вот эфирное масло пихты, если дышать постоянно эфирным маслом пихты, то пихта не дает опуститься вот этому вирусу в альвеолы легких, защищает альвеолы легких от распада. Дышать пихтой. Есть композиция у нас и я говорю про эфирные масла, это я говорю для тех, кто нас слушает впервые. Эфирное масла, которые производит швейцарский завод Элексана Ароматика, эталонные масла. Именно про них я говорю. Не аптечные, конечно же. Многие дышали композиции дыши, респира, дыши, так и называется. Я дышала вот такой композицией, Дыхание купание среди лесов. Я постоянно дышала, просто постоянно. Я делала неправильно. Никогда не делать так, как я делала. Вот так. Так нельзя делать. Но я так делала, я не чувствовала запаха. То ли что происходит, я не понимала, я так дышала. Даже те, кто не чувствует запах, ни в коем случае это делать нельзя. Эфирные масла попадают на слизистую носа, и все равно они работают, даже если вы их не слышите. Очень хорошо восстанавливает обоняние базилик, смеси с базиликом, турунды в нос, промаски в нос эфирное масло базилика работает здесь замечательно а эта композиция она что она не дает возникнуть осложнением это очень важно это самое важное не возникает осложнения. сам вирус не страшно осложнения страшны далее и слава богу я потом вызывала врача мужу и заодно меня слушали ни хрипов ничего не было Обоняние вернулось, кос вернулся. Про волосы вообще не думала. Не предполагала, что такое может быть. Еще раз подчеркну, проболела в ноябре. И вдруг в январе я почувствовала, что у меня выпадают волосы. Каким образом? Выходя из ванной, вижу, вода не уходит. Вот настолько сильно клоками лезли волосы, не уходит вода. Из слива вытаскивала вот так руками, вытаскивала пучки волос. Меня, конечно, сразу напугало. И что я тогда... Сразу, конечно, я понимаю, что делать. 11 лет опыта работы с продукцией Вивасан, которая никогда ни разу не подвела ни моих родных, близких, ни тех, кто обращался за помощью. Так вот, вернусь к слайду. Что я делала? Конечно, Трикокс, о котором Юли уже говорила, есть капсулы Меглиарин, но Трикокс это такой убойный продукт, который удивительно работает и даже с лопецией. Не буду читать составляющие всех этих продуктов, вы сами все видите на экране. Только хочу обратить внимание. Демонстрацию включите. Я не включил демонстрацию. Нет, извините. Сейчас, сейчас, сейчас. Куда я делась? Не включила, да? Извините, сейчас я сделаю это. Вот, теперь видно? Да, теперь видно? А -а -а. А -а -а. Не буду читать составляющие. А -а -а. Единственное, что хочу подчеркнуть, обратите внимание, значит, трикокс состоит а -а из -а -а таблеток и таблеток капсулы двух видов. Пьется утром таблетка, потом капсулы, вечером еще одна капсула. Их составляющие Работаем с волосами, да, вроде бы как, но вот эти все масла, которые туда входят, сои, зародыши пшеницы, экстранс, семян проса, ну и так далее. Микроэлементы всевозможные, богатейший состав так они работают не только с волосами. Вы посмотрите, и цинк, и медь, там железо. То есть э, иммунная система укрепляется, сопротивляемость организма увеличивается, а работаем с волосами. Понимаете, насколько широкие действия продукта, работает как паучок. Сразу намного-много проблем. Э, шампунь против выпадения волос, конечно, я тоже использовала. Здесь тоже микроэлементы, э, очень много э, экстрактов трав. Работает тоже великолепно. И спрей. Спрей меглярин. Я почему показываю не все, что Юль показала на своем слайде, потому что это вот я показываю то, что использовала я. Меглярин. Спрей для волос. Составляющую его тоже вы видите. Здесь очень много трав, кератин, микроэлементов очень много. И теперь сейчас я вернусь к вам. Вы его увидели Спрей этот что я делала не просто ну как по инструкции подняли волосы брызнули и там массаж головы да сейчас нет конечно я туда что добавила конечно эфирное масло лимон апельсина почему не пили Татьяна. А? Не пили как начинаешь пила дела. Нет, не пила, не, не, не, не додумалась. Но эфир, для чего? Значит, эфирное масло и лимон, апельсин очень хорошо работает с сосудами, а мы работаем на голове с сосудами. И очень часто было бывает осложнение, это уже как бы по своим клиентам знаю, именно тоже и с сосудами к тому же апельсин очень сильный антидепрессант центральная нервная система тоже страдает Ревоксин обязательно надо получать Здесь, потому что случаи когда я знаю что возвращались если была какая-то когда-то проблема и довольно таки большой срок ремиссии был панические атаки после того как переболели ковидом возвращалось это а вот панические атаки возвращались. И вот здесь тоже аппликации на голову, релаксин, это замечательно работает. Далее, это не все. Эфирное масло тоже как антидепрессант, работает великолепно с волосами, работает с нервной системой. И знаете как, гармония души и тела, можно так сказать, да? защищает целостность ауры. И так далее. Илан Хиланг -э великолепно работает с волосами, просто великолепно волосы становятся блестящие, сильные, и у кого склонность к повышению давления, вот в этот спрей очень хорошо добавлять Илан Хиланг -э в больших <связываем> дозировках, в абсолютно небольших дозировках. И обязательно... Извините, пожалуйста, отключите, пожалуйста, кто в зуме, Татьяна и еще Татьяна в микрофоны. <связываем> И обязательно добавляю туда эфирное масло можжевельника. Ну, пихту можно тоже добавлять в связи с ковидом, для того, чтобы защитить легкие от поражения. Можно пихту тоже добавлять, кроме того, что дышать. Можжевельник. Почему я добавляю, когда работаешь с головой вот так. Это вообще-то называется аппликация на голову. Вот такой массаж спреем можжевельник он улучшает венозный отток лишней жидкости спутину пространства мозга выводит и если вдруг не дай бог у кого-то где-то какие-то кисточки в голове это первое что работает это конечно эфирное масло можжевельника то есть укрепляя волосы спрей для укрепления волос противопадение волос я работал со всем организмом сразу вот такую процедуру я проделала. Еще важный момент такой. Ну как, я вижу, что постепенно начинает уменьшаться вот эта кучка волос в сливе. И две недели назад, в январе у меня началось выпадение волос, две недели примерно назад, представляете, как это долго все-таки шло, я почувствовала, что у меня здесь впереди редко все реже волосы становятся, я это вижу пошла две недели назад в парикмахерскую, и мастер говорит, говорит, ничего не понимаю, у вас по всей голове очень много коротких волос. Представляете, она говорит, я даже боюсь филировать, я не буду делать филировку, потому что у вас там столько много маленьких волос, они просто все будут у вас стоять вот так, вот. Так что вот э, за счет того, за счет моих действий я считаю, что вот это, конечно, все. Но, естественно, сейчас дальше там Юль будет рассказывать, для, что надо делать для снятия интоксикации. Э, естественно, я это все проделала. Еще один момент э, хочу. Сейчас я вам покажу еще. Так, это я. А, нет, нет, нет, я не то, извините. Сейчас, сейчас, сейчас у многих кстати ситуация с парикмахерами была наоборот плачевная когда они приходили им парикмахеры говорили о том что у них волос стало в два, а то и в три раза меньше поэтому многие это не замечали каким-то образом так, сейчас, секундочку что-то у меня не очень получилось сейчас вот, вот видно, да? Ой, ой, вот. Да что такое? Вот. Видно, Юль, да? Иммонфет, видно? Сейчас. да. Вот он. Видно. Mm -hmm. а Конечно, вот без этого продукта, почему я о нем говорю? Мы о нем на многих эфирах говорили. Я очень коротко, буквально 30 секунд. Очень много отзывов об этом продукте. Семья, мама с дочкой на двоих пропили одну бутылку. И то они сказали, как же он здорово работает. Другая, жалко ей, что... Как бы все сейчас выпью, а потом что ж я буду делать? Она половину бутылки пропила говорит, я через месяц вторую допью, потому что я себя чувствую уже хорошо. Понимаете? То есть работает продукт и работает быстро. И как реабилитация во время реабилитации иммунфит работает великолепно просто. И лучше, ну я не знаю, можно найти или нет, найти или нет, лучше, чем этот продукт, составляющий его, просто необыкновенно. Кому интересно подробнее об этом продукте, можете поискать эфиры о вирусно-инфекционных заболеваниях на нашем сайте. И там подробно я рассказываю. Вот, поэтому вот этот продукт, мне хотелось показать вам, напомнить о нем, да. работает э, удивительно. И мы этим делимся только потому, что мы применяли это в, в момент заболевания, да. не используя ничего, кроме, кроме продукции Вивасан, только Вивасан. Да. Подопытные кролики, которые прекрасно вышли и прекрасно себя ощущают на данный момент. У нас есть еще здесь те, кто прошли этот... У вас все, Татьяна, или у вас еще есть? Я могу много говорить, но хватит. Марина, поделитесь, пожалуйста, что у вас Добрый вечер, друзья. Меня зовут Марина Малахова. Я хочу поделиться да, своим опытом. Я тоже пережила... Этот вирус, причем пережила его таким довольно странным образом. Он началось с октября месяца, суставные мышечные боли, затем неприятные ощущения в почках, в сердце. Это все длилось до декабря, пока уже не пришло потеря обоняния. И только тогда я поняла, а у меня корона, и через три дня у мужа случилась потеря обоняния. Естественно, мы сдавали анализ, маски ничего не подтвердилось. Вот. И получается, что да, на тот момент, что у меня было, это эфирные масла, экстракт дрейфрутовой косточки, то, что я применяла для того, чтобы нейтрализовать именно вирусы. Тогда, затем уже подключился артишок для того, чтобы исключить интоксикацию организма. Ну и вот, конечно же, я очень много внимания уделила. У меня очень сильный был гормональный сбой, потому что вот прям все признаки по гормональному тесту, прям высокие баллы были именно в теме гормонального сбоя. И здесь всего лишь одна бутылка изофлавона сои стабилизировала мой гормональный фон. То есть, когда я сидела после перенесенного заболевания, на 30, на 30 сантиметров от меня жар пылал, при этом у меня температура всего лишь 2 дня была в начале там, октября месяца, да? два дня, 37 температура и все. Но все это по нарастающей было, и даже непонятно было, что это по сути корона. Да? вот И одна бутылка засловоной сои, она все скомпенсировала, именно с, отрегулировала гормон, с гормональным фоном. Я набрала вес. Наверное, сейчас это очень многих беспокоит, у кого-то снижение веса, у кого-то увеличение веса, у меня за этот период плюс 10 килограмм, представьте себе, что это такое. И да, я подключила программу снижения веса, с 18 февраля на сегодняшний день у меня уже минус 8 килограмм, да? и дыхательные практики, все в купе работает. На сегодняшний день, получается, в январе я составила по книге доктора, я не знаю, видно, наверное, не видно, да? Блин. У нас есть. Я покажу. Доктора. Марина, я покажу. Вот такая да, книга. отлично, да. По этой книге я составила себе карту здоровья именно по всем своим проблемам. Отлично видно, Танечка вот, Эта карта здоровья будет со мной на весь год, потому что суставы, мышцы, сердце, почки, все не так-то просто да, восстановить. Это будет постепенно восстановление организма. Плюс есть у нас волшебный аппарат биопульсар, рефлексограф, который позволяет нам в режиме реального времени, то есть здесь и сейчас, следить состояние своего организма и принять меры, что сейчас на сегодняшний день необходимо нашему организму для восстановления. Вот такие вот у меня результаты. Спасибо большое. Спасибо. Наталья, вы поделитесь, что у вас было? Так, это вопрос ко мне, да, я так понимаю. А, так, ну да, я поделюсь. Я, наверное, заболела раньше, чем другие. Я заболела в начале августа. А, но у меня была, было сложное, тяжелое течение, а, в связи с чем, а, до того, как я слегла, за неделю где-то до этого, я попала в сильнейшую грозу, а, то есть вот вечером, я у нас же тоже карантин был, и я занималась тем, что каждый день нахаживала там вечером минус, ну, минимум 10 тысяч шагов, и вот очередной раз там я ходила, не помню, это может последние дни были июля, и вдруг налетает гроза с громом, с молнией, с ветром, и проливной дождь, и я за минуту мокрая вот до нитки. И, как всегда, у нас транспорта нет, такси не вызвать, и домой там километр я шла по колено в воде. А, дома я что-то там сделала, приняла душ, там что-то выпила горячая, там грейпфрут и все. И на этом закончилась. следующие дни там где-то подчихиваю, где-то что-то меня подзнабливает, я как-то, ну, лето, ну, жара, да все нормально. Ну, в общем, честно говоря, несерьезно отнеслась. И, наверное, через неделю, где-то, да, числа 7 наверное, где-то, да, получилось это так, 6-7 августа у меня 38 с лишним. Естественно, я там начинаю пить грейпфрут у меня дома, ну, я там капель по 15 два раза в день, где-то так. И еще через день у меня уже 39 с лишним. И вот это началось, то есть головная боль дикая, встать невозможно, просто умираешь, себя в кучу собрать не можешь, зубы почистить не можешь, до ванны, туалета добраться не можешь, все тело болит, бешеная температура, а, обоняние при этом есть, а, вкус есть, вот если что-то там, да, там выпить, там чай с лимоном, еще что-то. Я могу, я чувствую это все. То есть у меня не пропадало ни обоняние, ни, ни осязание. Что еще? Да. И э, я не подключала ни антибиотики, ничего. Но если кто не в курсе, тогда я скажу, что у меня семья медиков, причем серьезных медиков, и мама там, кандидат наук, и все, давай, Наташа, пей антибиотики. Я скажу, мама, это не то, я не буду антибиотики пить, я их сто лет как не пью и не буду. Ну, а, грейпфрут мне пришлось, а, там, мне из офиса доставили, уже через неделю там получили, там, бузину, бузина с грейпфрутом, и я уже через неделю только я стала пить, знаете, в каких дозах. 30 капель прямо капала в бузину три раза в день, по 30 капель, да, вес у меня был на тот момент, ну, где-то килограмм 58, наверное, вот так а я пила 90 капель в день, да, и вот э, два дня вот такой терапии, но ну, я пила еще, скажем, там, я не помню, я пила гранат, то есть я не только это, я пила омегу, э, я пила нигеном подключила, то есть я много чего, пила. скажем так, через два дня я смогла по стеночке подняться, это были десятые сутки, я поехала на такси, сделала КТ, КТ показала э, 25-30% поражения. То есть вот тот период, наверное, с неделю где-то, который я перенесла на ногах после этой грозы, я думаю, вот он оказал очень серьезное влияние на то, что вирус опустился в легкие. Я не стала делать ни ПЦР, то есть меня волновали именно легкие, и они бы на тот момент показали то, что реально, чем реально нужно заниматься, какая картина, какие проблемы с организмом. А проблемы серьезные, врачи сразу стали настаивать на госпитализации. Полдня я думала, и а, мне этого хватило, как бы, да, чтобы проанализировать и отказаться. То есть я пила много чего. Я пила чайное дерево, я пила зеленый чай, я пила гранат, я пила в бешеных дозах грейпфрут, я пила бузину, я подключила аглиократ. А уже я могла шевелиться, как бы, да, вставать хоть как-то я уже стала делать а, диафрагмальное дыхание, я перешла на щелочную пищу полностью, то есть кое-что я там исключила, что вообще как бы никак. А, я поняла, что я справлюсь, у меня не должно быть а, сгущения крови, то есть когда меня врачи предупреждали, что это большой риск, скорая может не успеть доехать, и что ты будешь делать, я говорю, у меня в принципе не должно быть сгущения крови, потому что я делаю вот это, вот это, вот это и вот это. А чуть позже, как бы, когда мне чуть-чуть получше стало, я, конечно, стала а, наносить а, смесь крема можжевельник а, с добавлением эфирных масел, эвкалипта в частности, вот а, купание среди лесов. То есть я промазывала тело в круговую, в спину, бока, то есть зо, зо, доступ к легким, да, вот все где бронхи легкие, вот эти вещи я делала три а, раза в день. Я стала делать, уже могла ходить, передвигаться по дому, я стала делать ингаляции содовые с эфирными теми же маслами. А да, еще я подключила масло 33-кровы, потому что знаю, что прекрасно работает по восстановлению сосудов, кровотоку, убирает быстро варикозы и так далее. Вот периода вы И три раза в делаете? день я делала содовые ингаляции. У меня пытался пробиться Паши. Смотрите, Юля, я долго это делала. Я сразу говорю, это долго. Все это заболевание это... у меня заняло вот такое, я когда я стала выходить на улицу уже. уже. Это прошло три недели. Вот от начала, от начала, от начала до... От начала до того, как я стала выходить на улицу, это три недели, то есть это вот острый такой, да, и последующий период. А, это когда было, да, тяжело, и боли постепенно ушли, ломоток в теле ушла, но хрипы я чувствовала, то есть когда я дышала, я чувствовала определенные зоны прямо в груди, где она... Плохи у меня шел, ну, скажем, типа хрипа, что-то такое. То есть я уже и так, даже, даже если бы КТ не это, не подтвердила, я уже бы знала все равно, что с легкими не в порядке. А, когда я стала выходить на улицу, я ходила понемножечку. Я могу сказать, была сильнейшая слабость. То есть два квартала пройдешь, ты весь мокрый, голова вся мокрая, волосы все мокрые, кожа мокрая, слабость бешеная, просто бешеная. Тем не менее, я, значит, вот зарядки, все эти, типа йоги, я потихонечку тоже стала дома, в домашних условиях осторожненько все делать. Диафрагмальное дыхание постоянно до сих пор. У меня а щелочная, как бы, щелочная диета у меня до сих пор, то есть я полностью пересмотрела свой, свой, свой образ жизни и питания. А Что-то типа упаднического направления, настроения было, но не, не депрессия, не релаксину, не а, а векрат я считала, да, для сосудов. А, ни релаксирую, ни релакс я не пила, я спасалась эфирными маслами. А, волосы выпадали, это сказать, что они выпадают, это ничего не сказать. Это расческа была вот так вот, полная волос. Но волосы у меня на тот момент были вот такой длины, как бы я понимаю, что это тоже вот в общей массе. Но так как они выпадали у меня на тот период, это август, сентябрь, я никогда в жизни так... Я ничего не использовала для волос, мне нужно было восстановить э, свой организм. Единственное, что я, наверное, раз в неделю делала маски для волос э, с маслами. Это я делала, да, домашние просто масочки для волос, там на час-полтора, с добавлением эфирных масел, которые укрепляют. 33 травы я использовала, я использовала тимьян, я использовала розмарин. Вот. Ну, вот это в основном. Прекрасно все как бы помогало, да, но я понимала, что нужно работать изнутри. В сентябре я подключила заботу о клетке. В несколько месяцев подряд, то есть 3-4 месяца я пила макс по 15 дней как бы каждый месяц с промежутками. Я пила периодически артишок, это само собой, да. Нигенол я долго пила, то есть чуть ли не полгода я пила нигенол, три раза в день, это все понятно. Но я что хочу сказать, что никакой одышки у меня уже там в середине сентября, уже я спокойно ходила по многу, и ни одышки, ничего такого не было. Слабость ушла, сон наладился. Ну, сплю долго, да, я должна отметить, что даже вот э, на сегодняшний день я сплю все равно не меньше 8 часов, да, если раньше там мне достаточно было там, 6 часов, допустим, поспать, нет, 8 часов, иногда может быть и 9, это, это да. Э, вот, э, активность восстановлена, физических упражнений я делаю много, я, я все виды зарядок, я жарю диафрагмальное дыхание, все это оно в ними до сих пор. Что вы Ингалекции делали? В я никакого периода, Ингалекции вы я делала долго. Да, я убирала последствия, конечно. конечно. В течение какого периода? А, есть, вообще общем, восстановление врачей пишут. Угу. Полгода. Я знала, что э, это будет при той форме, которая у меня протекала. Я знаю, что я буду восстанавливать, наверное, до года постепенно. Да? То есть это касается печени, это касается почек, кишечника. Там, это все понятно. Да? Я знаю, что вирус оказывает серьезнейшее влияние на мозг, на концентрацию внимания, на память. Этого, слава Богу, нет. Но я работаю со всеми маслами. Я работаю обязательно и с ладаном, и с лимоном. Великолепно работаю эвкалипт. На эвкалипте я прекрасно засыпала, на купании среди лесов прекрасно засыпала. Ингаляции. У меня пробивался немного кашель, я его убрала за три дня без последствий, то есть не ни мокроты, ничего, все чисто. Что я хочу сказать? У меня был фиброз, то есть я проверяла легкие в ноябре, в начале ноября, в самом начале ноября был фиброз. В декабре фиброза уже не было. Вот, что вы использовали серьезно, при этом? Потому что, потому что это, это а, тоже довольно-таки частая проблема у многих да, после перенесенного да. ковида с поражением 25-30%. А, я считаю, что очень а, пом помог нигинол три раза в день длительно. длительно. Очень помогает а, зелен, зеленый чай, помогает масло граната. Я села, я три месяца подряд пила заботу о клетке, а это доказанные были, были результаты по ковиду в Европе, да, то есть Томас нам давал эти материалы, вот, вот эти вещи обязательно, вот, ну, я же говорю... Что касается массажа, там я перестала, не массаж, а вернее нанесение эфирных масел. Это я уже перестала как бы в таком объеме делать, не требовалось. Но вот, вот эти вещи, которые изнутри, они способствовали устранению фиброза. Я больше чем вот У нас есть да, несколько реальных еще, примеров да, тех, у кого было поражение легких, пневмония, и они вышли без лекарственных средств. Да, легко без и без последствий. Еще я что я что у них сейчас именно проблема фиброза, и у кого было поражение легких, они с помощью таблеток лекарственных препаратов обычных не могут уйти от последствий. И у них сейчас очень много проблем. А еще я что хочу сказать. Перенесли ковид, ну, там средний, да, у меня считалось средняя степень тяжести. Значит, страдают нехваткой витамина D3, а он существенно влияет на работу ну, практически всех систем организма. Я в течение нескольких месяцев, да, трех месяцев, точно, я пила омегу-3 форте в двойной дозировке. Да, вот. У меня было три Имунфит я, я не пила, но я пила потом чернику еще. Ну, вот. здесь... То есть на самом деле у меня уходил, я пила где-то 5-7 препаратов ежемесячно в течение вот полугода. Но Это здесь так. однозначно, индивидуально каждому надо составлять программу, у кого чтобы в большей да. степени было поражено, потому что у кого-то центральная нервная система поражена до сих пор. А, знаете, я что, что хочу, да, я что хочу сказать, я себя контролирую на биопульсаре еженедельно. Очень важно, я как бы и с Ольгой Владимировной нашей на связи, там, с другими нашими специалистами, с Лидией Шуниной, очень важно состояние головного мозга, как говорят, ресурсность организма. да, вот. И вот поначалу было интересно, мне пульсар показывал четко пневмонию. То есть я, уже выйдя из как бы, да, состояния домашнего вот заточения, я проверяла себя на пульсаре, и он мне не показывал после перенесенной пневмонии, Там, да, как обычно он бывает показывает после перенесенного бронхита. Он мне четко выдавал первым словом, он мне показывал по легким пневмония, то есть она еще не была вылечена. За там три недели, четыре недели пневмония продолжалась. Вот и дальше я себя уже контролировала по пульсару. Я видела, какие изменения мне дают, но я видела, видела нарушения. Не такие сильные, но они были. То есть вирус настолько Я общалась со многими людьми, перенесшими ковид, и у всех все индивидуально. У Меня моя подруга перенесла весной, имея крепкий иммунитет до этого. Она после мая, вот когда она перенесла, она каждый месяц болеет какими-то респираторными заболеваниями. То есть иммунная система дала колоссальный сбой. Вот. Еще я знаю, что при этом... Курильщики, они как-то легче, то есть у курильщиков часто легкие не поражаются, вот удивительно, сами да. легкие не показывают пневмонии, нет, но зато мы видим почки, зато мы видим, сейчас я скажу, что щитовидная железа, вот какие-то новообразования и так далее, да. То есть вот такие системы. И очень страдает центральная нервная система. Это практически у всех. Но это сейчас восстановить вообще Вот можно. я говорю, я не релаксину не пила, не релакс не пила. Я выходила на эфирных маслах. Я настолько широко их использовала, что для... Да, да, да, там и все. Все равно нужно пересматривать образ жизни, систему питания обязательно. И это уже... Чуть ли я не говорю пожизненно, имейте в виду, люди, что, в принципе, это полезно, это нужно, пересматривайте. Да. Да, все, спасибо большое, Наталья. Мы опять возвращаемся к тому, что биопульсар – это конкретно вот наша, наша помощь. Меня слышно? Да, слышно. я не вижу. Слышно? Спасибо. Да, слышно. Биопульсар помогает контролировать, поэтому биопульсар есть во многих городах, вы можете заполнить анкету, и вам уже все подскажет, как восстановить свое здоровье, как сделать карту личного здоровья, чтобы полностью восстанавливать организм и бесплатная помощь, общение, поддержка людей, которые уже перенесли, и врачей в том числе. Поэтому не забывайте о том, что вы можете заполнить анкету. Сейчас я вам еще раз покажу, где это. Вот здесь вы пишете под видео, но это старое, еще обновляете, на Vivasan.ru. То есть, если вы смотрите вот здесь, Vivasan онлайн, вот вы видите, внизу заполняете фамилию, имя, отчество, номер телефона, если вы из России, плюс 7, 900 и так далее, электронную почту. Если вы из других стран, вы можете писать плюс и код вашей страны. Не забывайте, что можно восстановить полностью, и пройти это гораздо легче. Поэтому сейчас уже идет третья волна. Она уже, уже идет, поэтому была первая, вторая, сейчас третья. Не переживайте насчет того, что можете заразиться. Просто с этим можно выйти легче гораздо, чем это проходит большая часть. Так, по обонянию. Мы уже, в принципе, проговорили. Это масло базилика. И у нас еще, смотрите, вариаций составления программы довольно-таки много, но изначально начинать, конечно, с снятия интоксикации. Это Артишок. у нас есть такой сироп, это препараты швейцарского производства, качественные препараты, которые мы используем довольно-таки много, и делимся именно поэтому, что на себе уже испытали действие всех этих прекрасных препаратов артишок, расторопши – это восстановление желудочно-кишечного тракта, чистка печени, вывод интоксикации, восстановление клеток печени с помощью расторопши. Вы, конечно, можете пить шрот расторопши, там самое важное – это силимарин, который воздействует на восстановление клеток печени. Но только шрот расторопши вам нужно будет пить около трех лет, а расторопшу – один месяц, поэтому выбор всегда есть. У нас есть еще новый препарат – артишок Халин расторопши, это дополнение. Флорамакс это то, что наполняет микробиоты ваш кишечник и забота о клетке. Вот забота о клетке, о ней тоже говорила сейчас Наталья Вешникова. я еще хотела бы попросить Ирину, чтобы она поделилась о том, как, что, что было у нее и какие у нее впечатления о заботе о клетке. Потому что это новый препарат, который многие уже начали использовать и что они получили. Ирина, поделитесь, пожалуйста. Это у нас Добрый. Ирина Москва. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Шатохина Ирина. И я сегодня тоже хочу поделиться своим опытом да, и опытом применения нашей продукции. Также хочу сказать, что от та продукция, о которой мы говорим, это БАДы. да. Как везде пишут, БАД не является лекарством, проконсультируйтесь со специалистом. Что мы, в принципе, и предлагаем вам да, пройти, получить консультацию, про... Пройти биопульсар. Биопульсар – это новые правила сохранения здоровья. Да? И я расскажу вам о своем опыте. Да? Заболела я в сентябре. У меня составлена личная карта здоровья, и я следую этому всегда. Я занимаюсь профилактикой все время. И моя семья. Да? И когда я почувствовала, что что-то произошло такое, что я вообще не могу понять, я позвонила Николаю Андреевичу, рассказала о своих симптомах, и он мне сказал, Ирина, я вас поздравляю, у вас составлен... ковид. Николай, Николай Андреевич? это наш ведущий специалист компании у нас. Вот книгу ты его показывала, она называется «Так классно! Окно в мир здоровья». Там составлено правильно, грамотно все назначения. Да? И вот с, с этим доктором он сейчас во время пандемии консультировал офлайн. Сейчас он перешел на онлайн режим, принимает он в Москве. Но если есть у вас желание, и вы хотите записаться к нему на консультацию, пожалуйста, тот человек, который вас пригласил, поможет вам в этом. Запишитесь на консультацию и получите грамотную консультацию специалиста нашей компании. И вот мы вместе с Николаем Андреевичем составили, составили программу, то есть мы увеличили дозировок тех препаратов, которые я принимала до этого. Это был не нигенол, потому что я все время его принимаю, и вся моя семья. Мы добавили экстракт фруктовых косточек. Мы добавили эфирные масла, которые у меня дома всегда практически есть. И вот уже когда я пошла немного на выздоровление, перенесла, я так скажем, вот сейчас слушаю девушек наших да, и многих других, я перенесла в легкой форме. И мы добавили сразу же заботу о клетке. Вот заботу о клетке я пила, наверное, месяца три. Чем хороший этот препарат? Это совершенно новый препарат. Это швейцарская разработка. Основное действующее вещество в этом препарате – спермидин, который в нашем организме происходит синтез, и это вещество превращается в спермин. Оказывается, что спермин запускает в организме процессы аутофагии, то есть запускает процесс самоочищения организма. То есть организм сам включает вот этот вот биохимический процесс и происходит удаление из организма того, что ему не нужно, да, и при этом он еще получает дополнительную энергию. Вот это очень важно именно в процессе восстановления организма после перенесенного коронавируса. И я могу сказать, что тяжелых последствий у меня никаких не было, потому что мы все время были с Николаем Андреевичем на связи, я все время с ним консультировалась и, конечно, смотрела себя на своем биопульсаре. То есть, имея картину все время, да, я Николаю Андреевичу говорила, что у меня вот здесь вот так, сейчас это все можно переслать и по WhatsApp, и, то есть вариантов сейчас очень много, вот, и мы с Николаем Андреевичем получили замечательные результаты вот именно по восстановлению. Ну и потом, конечно, был иммунфит вот, да, очень любимый нами препарат, потому что и внуки пьют это все. И вы знаете, я еще хочу сказать, что когда я была на восстановлении, мы купили препарат, мы купили прибор, который измеряет сатурацию, возду... сатурацию кислорода в крови. И вот, эм, измерив сатурацию, да, у меня было 89, 92, и мы с Николаем Андреевичем включили вот эту вот смесь, она называется Дышим Респиром. Вот это тоже эфирная композиция, которая была разработана именно вот в период пандемии. Что делает эта смесь? Она открывает альвеолы легких, да, и повышает сатурацию. И это мы видели, мы прямо делали и в офисе, и люд, человек вот приходит, да, Прибором измерили, измерили сатурацию, и сатурация увеличивается в разы. Так что, что мы можем порекомендовать вам, да? Записаться на консультацию, пройти тестирование на биопульсаре, познакомиться с, нашими, с нашей продукцией, и все будет просто замечательно. И окно мир здоровья вам благополучно откроется. Всем здоровья! Привет из Москвы! У меня, кстати, сатурация была на двенадцатый день девяносто девять и девять. Это я, когда я уже смогла не ползти, а кое-как доехать до поликлиники, чтобы мне ее измерили. Вот там мне ее измерили, я узнала вот это. То есть я уже была спокойна. Я делала только рентген. У нас КТ просто нет в городе, поэтому... А ехать куда-то в другой город, ну, как бы, когда ты понимаешь, что ты как инфицированный, тебя кто-то должен вести и заболеть, ну, как бы, меня вот это больше смущало, поэтому я КТ не делала. Но по рентгену уже было видно что у меня нет ничего И по поражению. Потому что при мне были анализы у людей, которые ставили пневмонию. У меня вообще не было ни кашля, ничего. И опять-таки, вот грейпфрут – это то, что у нас у всех самое первое. Поэтому грейфрут – это природный антибиотик. Это то, что не дает никаких последствий. Потому что очень многих лечим одно – Губим, губим другое, да, и очень многих сейчас вопросы стоят в том, что, что выпить, чтобы не получить побочки от лекарств. Вот у нас Поэтому такие вопросы точно. вообще не стоят очень много лет, потому что если где-то что-то, у меня вот грейпфрут, у кого что настольное, у меня настольное это грейпфрут. Как только где-то что-то начинается, первое это грейпфрут, а потом уже дальше смотрим по состоянию. Наличка. Давайте уточним для людей, которые не посвящены продукцию Вивасан, что это экстракт грейпфрутовой косточки, чтобы не путали с фруктом. С фруктом здесь однозначно, конечно, путать нельзя, потому что у нас это, да, это, спасибо, Марина, это экстракт грейпфрутовых косточек, это природный антибиотик, это концентрат. Поэтому его, он разводится в воде. Это опять нужно проконсультироваться, как правильно его пить на ваш вес, когда, как и в каких пропорциях. Поэтому самостоятельно, для чего необходим консультант, для чего мы говорим про, опять анкеты, которые можно, заявки, которые можно оставить, чтобы вас проконсультировали, как правильно восстанавливать свое здоровье. Потому что большая часть приходит в аптеку, проконсультировались, набрали всего и пошли самостоятельно лечиться. Это не тот путь, который приведет вас к здоровому восстановлению. Потому что здоровье все-таки у нас одно, тело у нас одно. Поэтому давайте о нем все-таки заботиться, как о своем родном. Итак, почему мы говорим о гарантии восстановления организма? Это нам дает гарантия производства в Швейцарии. Если вы знаете Швейцарию, то это гарантия качества. Это сертификация GMP и СО. Шесть швейцарских заводов, которые сертифицированы GMP. 25 лет легально работает компания Vivasan. Официально работает компания, представлена более чем в 35 странах. Только натуральная продукция. Без ГМО, без добавок, без продуктов животного происхождения. Тысячи довольных клиентов, которые уже получили результаты по многим проблемам. Не имеет значения, в какой вы стране проживаете. Вы заполняете анкету, и мы вам подскажем и сделаем все возможное для вас. И Будьте здоровы, восстанавливайтесь после ковида, заполняйте заявку. Я вам сейчас еще раз покажу, где и как. И спасибо, что вы были с нами и доверяете нам. И вот, вот она заявочка. Оставляйте ваш телефон, фамилию, имя, отчество, электронную почту. И с вами свяжутся в течение одного дня специалисты, проконсультируют, расскажут вам все, что необходимо. Если у вас остались вопросы, пишите их. Мы в следующем эфире или письменно вам все равно кто-то ответит на них. Спасибо Привет, большое, что были с нами. Юль, подождите, секундочку, еще отвечу на вопрос. Здесь вопрос у нас. Да, да, да. да, да. Угу. Сколько капель на флакон спрея? Это я понимаю об аппликациях на голову. Спрей там 100 миллилитров Капель от 40-45 в общей сложности. Еще одно масло очень хорошо туда добавлять. Это эфирное масло, мятоперечное потому что. При, таки, при любых вирусных заболеваниях головная боль бывает часто. И эфирное масло мяты очень хорошо снимает спазм, убирает боль. Вот мяту туда тоже хорошо добавлять. Но вообще все композиции нужно делать и, чисто, и составлять чисто индивидуально. Мы даже детям составляли композиции. 8-9 лет с очень сильным головным боли, без вирусных заболеваний, там другие проблемы. Эфирные масла хорошо работает Очень хорошо работают. Есть у нас еще какие-то вопросы? В чате нет. Угу. Тут тоже вот пишут. Грейпфрутовые косточки тоже всегда на столе. Татьяна Юсова, спасибо. <смех> Приверженцы на таких очень много в разных городах, поэтому будьте здоровы. Если у вас есть вопросы, пишите, мы всегда на них ответим. И приходите к нам, мы будем рады, чтобы вы были в наших рядах. Все, всем до свидания. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Хорошего до свидания.